<small> no. <noise> Я вас приветствую, друзья мои, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня я хочу познакомить вас с новым проектом, в котором открыта предстартовая регистрация. Проект называется «Ордмонео. Мир денег». Проект этот будет стартовать 7 декабря 18 в 18.00 по Москве. Что, господа, занимаем места в команде лидера. Ну и немного о проектах. Проект у нас довольно-таки прекрасный, с очень хорошим маркетингом. Кстати, все проверяем на сайте, посмотреть, полистать связаться даже с админом а здесь есть наш официальный YouTube канал, это скайп админа, можете добавиться к нему в скайп, админ Никита Соломин, парень молодой лет, зарекомендовал себя очень хорошим админом. Честный, ребята, говорю. С ним я работаю уже давно. Знаю его очень хорошо. Только знаю с хорошей стороны. Сам парень из Нижнего Новгорода, Сибиря. Северяки, Сибиря... ребята, они очень хорошие. Ну, а теперь хочу показать, как же вам зарегистрироваться. Значит, регистрация. Вводите свой логин, вводите свою почту. Пароль подтверждает. Ставите галочку «Я согласен» и «Регистрация». Ну, следующий шаг. Входите на свою электронную почту, которую указали, и подтверждаете регистрацию через почту. Предупреждаю, письмо может попасть вам. Затем входите в кабинет. Я вас посма... проведу по кабинету. Первое, что вам нужно сделать – это естественно а, оформить свой профиль, загружаете аватар. ведь обязательно вставляете свой скайп. Если скайпа нет, то можно вставить телеграм, можно вставить а, и а, номер телефона. Прописываете паэр кошелек обязательно. Здесь есть еще платежная система Perfect Money. Мани будут списываться. Приходить в кабинет, а сюда в рублях. Вот будет 1000 рублей. Кейтинг, супер, ребята. Сразу же предупреждаю. Нажимаете кнопочку Сохранить. Ну и здесь площадка значит у нас будет тратите только один раз Но остальное, ребята, будет автоматически будем переходить из одного стола в другой. А, вложив тысячу рублей и получить 105. Я считаю, что это круто. Значит, промо-материалы еще не добавлены. Работает э, программист. Э, ну, я думаю, в течение дня он добавит. Обязательно сюда будут баннеры. Ссылочка ваша будет э, здесь. Сдели партнер. Что я вам еще могу сказать? Ну, и теперь, наверное, будет сейчас маркетинг. Послушайте внимательно. Фонд взаимопомощи World Money – это сообщество единомышленников с общими целями и желанием помогать другим людям. Благодаря поддержке профессионалов с успешным многолетним опытом в сфере финансов и инвестиций, мы разработали для вас максимально простой и прибыльный вариант маркетинга, который не требует больших усилий и владения баснословными средствами для старта. Все, что вам понадобится – это одна рублей и желание достичь финансового благополучия ознакомься с маркетингом, не упуская возможность помочь заработать себе и своим близким. Маркетинг-план состоит из шести столов. Для входа вам потребуется лишь тысячи рублей. С первых двух приглашенных партнеров по тысячу рублей пойдут на открытие накопительного стола. С третьего партнера вы получаете на вывод тысячу рублей. Как видите, стоимость входа быстро окупается. Второй стол является накопительным. Когда трое ваших партнеров перейдут во второй стол, по 2000 рублей с каждого пойдут на открытие третьего стола. С первого партнера 3000 рублей идут на реинвест в первый и второй стол, давая вам возможность безграничного заработка. Со второго партнера 6000 идут на вывод. С третьего партнера 1000 рублей идут на вывод, а 5000 идут на переход в четвертый стол. На четвертом столе с первых двух партнеров по 5000 рублей идут на инвестирование в накопительный пятый стол. Третий партнер дает вам возможность вывести 5000 рублей. Все средства на пятом столе идут на переход в шестой стол. Когда ваши партнеры перейдут на шестой стол, вы получите по 30 тысяч рублей на вывод с каждого. Подводя итоги, с одной тысячи рублей вы заработали 105 тысяч рублей чистыми, и это только за один круг. Цель World Money – объединить внутри данного сообщества команды единомышленников со всего мира, которые готовы оказывать взаимопомощь друг другу для достижения общей цели – финансового благополучия для каждого отдельного члена нашего дружного сообщества.